Очень хочу с вами поделиться. Меня удивляет, кардинально, насколько кардинально меняется восприятие мира и людей. Раньше, например, в путешествиях мне было в радость фотографировать моменты, чтобы потом поделиться впечатлениями. Сейчас мне эти действия кажутся бессмысленными и очень энергозатратными. Раньше мне нравилось искать, иметь собеседников, чтобы обсуждать интересующие меня темы. Сейчас каждый раз приходит ощущение, что тишина важнее любых слов. Стало тягостно встречаться даже с близкими друзьями, скучно. Люди, мне кажутся, в своей массе глупыми и медленными. У меня часто возникает такое ощущение, что я все вижу в замедленной съемке. Но самое острое ощущение, что жизнь куда-то переехала, а декорации остались. И все кажется ветром и истрепавшимся. Как бы привычный смысл исчерпал себя. Новых правил игры не объявили. И поэтому у меня появляется тревожное чувство, что либо нужно что, срочно что-то делать, либо э, что, что все закончилось, а мне пора. Но куда? И что надо делать? Но ну, этот эффект, который вы сейчас описали, он очень э, точно вами описан, как эффект изменения положения точки, точки сборки. Это э, Поднятие уровня точки сборки, точки с, которой, с места, с которой вы помонтируете свой собственный мир, свою собственную реальность. Понятно, что то, что было раньше, уже перестает вызывать какой-то эмоциональный отклик, потому что ваша информационная сила уже с этим пространством не коннектится. Вы формируете сейчас новую реальность, что, собственно говоря, и показывает вам ваше сознание. Другое дело, что декорации пока, пока остались прежними, но это всего лишь э, привычка, видеть эти самые декорации. Как только эта привычка исчезнет, сменится и декорация. Монтироваться будет все иначе, в том числе и визуальный, и визуальный ряд. А, хороший это эффект коллега, немножко неожиданный. Иногда он бывает немного удручающий, потому что тревожный. А тревожный, потому что непривычный. Но это именно тот эффект, которого вы добивались. Это ваше развитие, это ваше... Ваш новый статус, ваш новый уровень прав, вам нужно просто это увидеть, принять и сконцентрироваться на том, что в этой реальности теперь становится вам доступно. Новый уровень контактов, новый уровень коммуникации, новые цели, новые ценности, новые знания, то есть то, что является для вас более ценным, чем оно было раньше. За старое не цепляйтесь, иначе если возникнет у вас жалость или сожаление к покинутому пространству, они очень быстро втянут вас обратно вместе с так трудной, долго раскачиваемой и поднимаемой точкой сборки. Вы много трудов приложили к этому, не теряйте собственных достижений. Потому что чем выше мы поднимаемся, тем больше нам приходится драться. За, со за отстаивание со права на собственные достижения. Таков алгоритм.